Здравствуйте! Две недели назад я вам показывала семенные коробочки на моей орхидее. За эти две недели семенные коробочки стали желтеть и немножко привяли. Вот. Я боюсь, чтобы коробочка случайно не треснула в моем отсутствие, и поэтому Семенные коробочки лучше одеть в пакет. Этим вы убережете семена от распыления. До свидания.